Так, всем привет, ребят, с вами снова Миха Плей, и сегодня я снимаю видео в Roblox на компьютере. Хорошо, что у меня, блин, есть микрофон. Я не знаю, что было бы без микрофона, я бы не смог бы снять видео. Ну, давайте поиграем в Брок Сейчас он у нас загрузится, судя по всему, тут О, какой звук был. О, это больно, блин, звук сильный. Ребятки, новое обновление какое-то в Брукхевене. Даунтаун. Что это за обновление? Мне интересно. Ребятки, Даунтаун-Стейшн. Блин. Наконец-то Брукхевен стал круче, чем раньше. Так, давайте вот сюда вот. Ого. Crown Paint Station, что это такое? Ребята, это очень полезная штука, кстати, я бы вам так сказал. Downtown Black... Блин, ребят. Это очень полезно. Блин, реально обновление очень крутое и полезное. О, что это я такой? Ну ладно. Так, давайте-ка тут себе сделаем домик небольшой. Ой, хочу а такой же домик. Это что за дом? Новый дом какой-то, что ли? Или он за донат? А, это вот он. Ну давайте сделаем его, и как раз, да вроде он, не не он, да это он, так, давайте его заблокируем, и мне интересно, может тут что-то новое появилось интересное, так, ну тут как было, вот эти вот всякие штуки, стоп, это баг какой-то? Пацаны, я без прикола, ну вот, кто меня сейчас смотрит, Б... я без рофла не собирал конфеты. Можете сами попробовать, я не собирал конфеты. Я честно говорю, не собирал конфеты. Как? What the fuck? Что? Это что? О, новая вот эта вот штука появилась. Тут еще есть, окей. Что еще есть тут? Ну, Хавка, вроде как, ост... какая была, такая и осталась. Может быть, какая-то новая профессия появилась. Клуб Брукс уже была, вроде. Офис-воркер была. Это тоже была... Ну, все эти профессии уже были. Ого, как она может. Ребят, блин, ну вообще обновление крутое, если так говорить. И, наконец-то, я могу покататься на машине. Ой. Нет, моя машина. Ну, ладно. Ребятки, блин, я реально не верю, то, что это новое обновление. Кто, блин, Волф Пагу написал, чтобы он сделал метро? Просто челики, которые написали Волф Пагу, чтобы он сделал метро в Брухевене, просто в гений в прямом смысле. Потому что, это, блин, это имбовая затея. Транс. Так, Downtown Station. Я хочу вот так как-то сюда пройти. Бля. О, какой-то мубай. Ого. Давайте тогда. Вот сюда. А где, ну, Басик? Так, ребятки, может тут новая секретка какая-то есть? Не, ну вдруг, ребят. А то знаете, хочется новую секретку. В метро сто процентов будет секретка. Вот прям точно. Так, ого. Блэкхавк. Так, ребятки, ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я, Миха Плей, и всем пока. Я просто снял видео просто про